Друзья, камеру настроил. Всем доброе утро, хотя видео выйдет вечером. Короче говоря, всем доброго времени суток. Послушайте буквально пару минут мою говорящую голову, а дальше пойдем смотреть, что у нас происходит с ценником на автомобиле. А ценник у нас растет, автомобилей мало. Ну да ладно. Итак, давайте, наверное, разыграем бесплатный осмотр автомобиля. Недавно он был, но подписчик пока не собирается приобретать автомобиль. Вот, Короче говоря, в комментариях под этим видео пишем, Последние четыре цифры номера своего телефона и, собственно, город, откуда вы. Дальше, ребят, говорю постоянно, всегда, всем. У нас в Приморском крае актуальный сайт, автомобильный актуальный сайт, это drom.ru. Автомобили на сайте авито, на сайте автору, они есть, есть. Но в основном продавцы у нас выкладывают автомобили на сайт drom.ru. Поэтому, если вы мне скидываете объявление Савита, ищите его на Дроме. Либо звоните продавцу, узнавайте. Продается автомобиль? Не продается, потому что, как правило, это развод. Все автомобили на Дроме дали народ. Смотрите, автомобили. Автомобили под заказ, автомобили в пути. Смотреть не надо. Выставляете галочки. Автомобили в наличии, автомобиль с документами. Автомобиль без документов. Они стоят на порядок дешевле. Это незаконные автомобили без документов. То есть, ну, грубо говоря... Грубо говоря, это конструктора. Далее, друзья, автомобилей много. Забираю автомобили много, смотрю автомобили много. На YouTube не получается снимать так часто ролики. Поэтому подписываемся на мой Инстаграм. Он будет прикреплен на протяжении всего видео. И я попытаюсь сделать ссылочку. Да? Не знаю, ссылочка получится, не получится, но, по крайней мере, попытаюсь. Истории, смотрим истории. Истории выходят каждый день. Какая машина, в каком состоянии, за сколько она купила, вообще, что с ней происходит. Да? Поэтому давайте а, не ленимся, не ленимся, подписываемся. Дальше. Есть проблемы с отправкой. А, не только в той транспортной компании, да, через которую я отправляю. Я работаю с компанией Техснаб. Вообще, в принципе, в городе. Да? Потому что, ну, ну не едут сюда автовозов. Автовозов мало. Вот Поэтому есть очередь. Плюс, конечно же, есть ажиотаж да, потому что машины покупаются и покупаются такими хорошими темпами. Сейчас пойдем по рынку. Я думаю, вы увидите, да, я вам покажу то, что есть такие прям, скажем так, седые ряды, да. То есть автомобилей мало. Цена, она реально растет. То есть ценник прям поднимается. Проверка автомобиля... Я вот на вопрос вам заранее отвечаю, да. Проверка автомобиля стоит... 2000 рублей, не 5, не 10, не 15, не 20, 2000 рублей, что вам нужно сделать, чтобы я проверил автомобиль, естественно, если вы находитесь в регионе, кстати, для приезжих у нас, блин, капец, как похолодало, вот еще буквально 2-3 дня назад было тепло, сейчас 8 градусов на улице, я вам уже в куртке, все, осталось только, только шапку одеть, короче говоря, лето не будет, тепло уже не будет, поэтому перчатки, шапки, теплые куртки и кто приезжает. Короче говоря, если вы приехали, если вы уже находитесь здесь, на авторынке, неважно, авторынок, машины проверяю везде, что город, что пригород, разные города Приморского края. Ну, допустим, вы находитесь во Владивостоке, вы хотите, чтобы я проверил вам автомобиль. Друзья, звоните за час, за полтора. Вот так вот позвонить и сказать, приедь автомобиль, приедь, посмотри автомобиль, через пять минут я не смогу. Потому что, ну, если я буду на рынке, конечно, я подойду к вам, я проверю автомобиль. Но, опять же, я машину проверяю не только на авторынке, по городу. За 5 минут я просто доехать не успею. И народ начинает потом обижаться. Всегда всех предупреждаю. предупреждаю. Вот, значит, дальше. Если вы находитесь в регионе, э -э -э -э -э скидывайте мне ссылку на автомобиль. Не скидывайте мне фотографии, не скидывайте мне номер объявления. Вот, ну, как, как я вам найду? Скидывайте ссылку на автомобиль. Я ее открываю, созваниваюсь с продавцом, договариваюсь о встрече. Дальше, когда вы, кто хочет более подробно узнать по ценам, да, пишите мне в WhatsApp что-нибудь, любое слово. Вам автоматически приходит сообщение. Автоматически, да? Что, сколько стоит? Хотите узнать прайс на доставку автомобилей? Пишите в WhatsApp слово прайс. Я скидываю вам прайсы на автовозы. ЖД и пароходы, вот, но э, звоните, узнавайте ценник на конкретную дату, прайсы, прайсы я взял последний, да, то есть они, э, ну вот буквально там недельной давности, но все равно, иногда получается так, да, то что, ну грубо говоря, там Москва там 70 тысяч, да, а транспортная компания ставит 75 тысяч, я туда не лезу, это не моя транспортная компания, денег я с этого не зарабатываю, что мне дали, я вам показываю. Поэтому звоните звоните и узнавайте. Что еще хотел сказать? А что сказать? Пойдем, пойдем смотреть ценник. Не забываем написать комментарий, последние четыре цифры своего номера телефона. Город. Вот. И э, так, следующее видео, я думаю, выйдет завтра. Сегодня суббота, выйдет завтра. Я думаю во вторник. Во вторник сделаем розыгрыш идем смотреть цены еще хочу добавить многие спрашивают если у авторынка зеленый угол выходные выходных выходных нет рынок работает каждый день с 9 до 17 часов ну выходные это наверное только новогодние праздники до да? 1 2 января Итак, всем не угодишь все хотят увидеть разные автомобили у кого-то бюджет 500 тысяч у кого-то бюджет Два миллиона, у кого-то бюджет 1 миллион. Поэтому я... Знаете, у меня нет такого определенного, когда я пришел снять для вас ролик, я снимаю какие-то там определенные автомобили. Я вот зашел на стоянку, что вижу, то снимаю. Есть дорогие автомобили, есть автомобили подешевле. Хотел показать ценники на прадике. Стоит дизель и бензин. Цена здесь не указана. Продавца на месте нет. Итак, новый Форестер. Последний кузов, 2019 год, 2,5 литра, 2 миллиона 340 тысяч рублей. Внешний вид у автомобиля и начинка изменились серьезно. Nissan x -Trail, 1 миллион 540 тысяч рублей. Здесь указано 560 я думаю за 540 его дадут еще момент друзья что касается торга ну допустим у вас миллион миллион а вы смотрите машину там, за миллион пятьдесят 50. 50 тысяч скидки не делают не делают еще один свежий форик 18 год четыре с половиной балла 2 миллиона 399 тысяч рублей Рядом стоит у нас Honda Shuttle. Гибридная версия, коробка передач робот, форик вариатор, Xtreel вариатор. 16 год, 4 ВД, 975 тысяч. Стоит автомобиль. На негибридных версиях стоит варик. Honda Freed Spike, 12 год, 720 тысяч. Гибрид. Вариатор если автомобиль 4вд идет автомат объем двигателя полтора литра рядом стоит фрит цены нет Rush. 2010 год стоимостью 830 тысяч что-то я уже пожалел то что я перчатки не взял до да шапку не одел очень холодно полноценный микроавтобус в а, оксе 2015 год 2 литра передний привод 1 миллион 460 тысяч есть автомобили 4 в.д. есть автомобили гибриды toyota corolla филдер 18 год 4 воды полтора литра аукцион 4 балла 1 миллион 15 тысяч на днях был подобран филдер в 18 год гибрид четыре с половиной балла пробег 39 тысяч стоимостью 1 миллион сто Покажи видео. Я вот, знаете, почему, о чем я говорю? Да, подписывайтесь, подписывайтесь на Инстаграм, смотрите истории. Там не только автомобили, там какие-то моменты жизни попадают. Танк за 695 тысяч. Также, друзья, приобретаете автомобиль на расстоянии, да, если я вам его отправляю. Да неважно, кто вам его отправляет. Приобретайте резину зимнюю. Основная масса автомобилей продается в данный момент на летней резине. Потому что помимо машина, во-первых, простоит в транспортной на какой-то промежуток времени. И вы уже можете получать автомобиль, на улице будет просто снег. Ален, 11 год, 915 тысяч. Пробег 40 тысяч на автомобиле девяносто 895. одиннадцатый год пробег 60 тысяч. одиннадцатый год 925. Пробег 4 тысячи. Знаете что? Вот я уже говорил да, в видео, то, что и премию есть вариант найти прям довольно-таки неплохой автомобиль с небольшим пробегом. Вид старенький, откуда здесь взял. Кстати, сейчас покажу фиты. Фиты появили старые кузова. Nissan ноут 17 год, 789 тысяч. Цены нет, цены нет. Приус, 17-й год, 1 миллион 355 тысяч. Фриды не перестают быть популярными. Десятый год, 619 тысяч, 130 тысяч пробег. На данный момент ищу, кстати, такой автомобиль. 9 635, 10-й 625, 9-й 620... Вот, вот, прям, вот прям 624 тысячи <соединяющий> стоит автомобиль. А, Honda Везель, также есть гибрид, 4WD, передний привод. 18-й год, 1 миллион 670 тысяч. Везель, 4 ВД 1,570 4ВД 1680. Автобус двухлитровый, передний привод 500 1575. 19 год 4ВД 2 миллиона 200 тысяч. Мне не нравится этот автомобиль. Не нравится по всем параметрам. Но опять же, это, это лично мое мнение. Я ни в коем случае не говорю, что он плохой. Еще один раз ни одного автомобиля еще не видел на зимней резине ни одного а цены нет honda fit shuttle 12 год гибрид 745 тысяч три с половиной балла 106 тысяч пробег кстати еще момент Вот говорят прям отличный автомобиль надо брать многие там спрашивают да что с автомобилем происходит Ну вот пожалуйста три с половиной балла до да, 106 тысяч пробег ребят но я не проверял этот автомобиль да то есть его нужно проверять потому что есть такие моменты да особенно последнее время идет несоответствие аукционного листа вот автомобиль больно он целый там не бита не крашеный, да, а по факту встречаются и крашеные и элементы поэтому обязательно проверяйте автомобиль то есть ну доверять не только аукционному листу где-то вот фиты здесь видел хочу вам показать где-то где-то вид. смотрите целый ряд стоит фридов фриды спайки ну здесь ценника нет при стоит 1 миллион двести тысяч опять же да по стоимости автомобиля вот один стоит там один 200 до да, другой стоит там один двести Пробег, состояние, комплектация в автомобиле разные, да? <с buying his father> вот, и еще такой момент. А, хочу, хочу фрит, приветствую. Хочу фрит, да? Ну какой фрит? Вы давайте конкретику, да? То есть хочу фрит, допустим, с таким про... Да не важно, фрит, не фрит, хочу экстрайл, да? Там денег у меня столько-то. Хочу вот... Такой пробег на автомобиле, хочу такое состояние, хочу такую комплектацию. А не так, да? А можно там за полтора миллиона купить экстрел Да, можно. Вообще не вопрос, можно взять. Делик 1950, 15 год, 2.2. и 2 15 год, 1850, honda Спада, четыре с половиной балла, 17 год, цены нет. Воксе Шестнадцатый год, гибрид, 4 балла, один пятьсот Так, на альтах, по-моему, здесь ценника нет. Кстати, и было очень много здесь, очень много, разобрали. Монстр какой! Вот раньше машины делали, а! Зверюга. Так, что у нас еще здесь есть? Раритет стоит, уже очень долго продается. Я даже не знаю, что с ним. 13 год 2 и 2 дизель 2 миллиона пятьдесят тысяч а вот он стоит fit fit старенький десятый год 1 и 3 стоимостью 585 тысяч еще один фит. вот один от первый автомобиль который на зимней резине Погреться что ли сесть? Идеальное состояние 650 тысяч рублей. Обвесы, ну прям прям идеально, прям машина мечты. Короче, надо брать. Филдер. Восемнадцатый год, гибрид. Четыре балла аукцион, один миллион двадцать пять тысяч.